Скажу упражнение для проработки поясницы и крестца. Суть упражнения. Берем кончиками пальцев вот сюда на живот. И между прямыми мышцами живота я ставлю большой, а ниже пупка ставлю все четыре. Вот таким образом. Вот здесь вот тыльная поверхность ладони мне нужна, чтобы я поставил ее посередине разгибателя. И не только на поясницу, но с заходом на крестец. Желательно вот здесь вот никаких резинок не иметь во время выполнения упражнения. То есть только свободные обуви. Я меня но лучше бы Вообще, что-нибудь еще более тонкое для чувствительности. Вот я положил руку. Рукой я мерю поясничный прогиб, чтобы я это чувствовал. Рукой правой я меряю, насколько сильно у меня сжат живот. То есть, когда я сжимаю живот, у меня пальцы должны сходиться друг к другу, правильно? Только если они не скользят, а именно стоят на конкретной точке. То есть, вот я. Если я двигаю тазом и поясницей, я чувствую рукой сжатие. Вот так. А здесь я, соответственно, рукой чувствую разгибание. Разобрались. Теперь, значит, ноги шире, чем плечи, стопы параллельно, взгляд прямой, присели, ну, почти как в стенке, только ноги чуть шире. И начали потихонечку раскачивать таз. Руки расслаблены, работают пресс и поясница. Вам нужно стоять ровно и постараться раскрыть лопатки. Не качайте коленями, то есть движение в колени. Не само колено у вас гуляет, а в колени движется бедро. То есть движение идет в тазобедренном суставе и в пояснице. Будете вот так всем телом раскачиваться, ничего не получится. Фиксируйте ноги. Для чего, собственно, и нужно поприсесть. Фиксируете руки. Пошла раскачка. Подбираете ритм. Если, допустим, поясница забита, то приходится делать очень медленно, иначе с судорогой сводит. Руки для чувствительности. Но с руками получается как-то оно ровнее и надежнее. Поэтому вначале все-таки лучше с руками. Вот вы начали раскачивать, чувствуете, кровь пошла, уже вроде бы не больно и начинаете делать большую амплитуду, то есть сжимаете пресс. Не резко и не то, чтобы сильно, ну скажем так, до предела. То есть вот она укротилась, мышцы, вы рукой чувствуете, и что-то дальше она не укорачивается, Это, ну и хватит. И наоборот, растянули вы живот, только не сжимайте поясницу, а именно растягивайте живот, думайте именно так. То есть растянули живот, прям все прям растянули, ну таз естественно ушел назад. И вот в этих вот краях начинаете по хорошей такой большой амплитуде, только в вприсите в коленях. Вот вы начинаете работать, дышите, взгляд прямой, никаких мыслей в голове не гоняем. Ощущения бывают разные. Обычно вначале начале идет судорога по спине, это достаточно больно, начинайте с малой амплитуды. Потом, когда этот механизм начинает все-таки работать, вы чувствуете, что как-то вам вообще прям хорошо. Но ни в коем случае не ускоряйтесь. Вы должны выбрать оптимальный ритм, как на качелях. То есть, вот качель, вот она качается с определенной вот скоростью, и вы, попытавшись ускориться, ничего кроме себе напрягов не получите. Там уже за счет длины и массы уже рассчитана определенная скорость, вы не можете ее изменить. В вашем теле тоже все рассчитано, вы можете только попасть в этот ритм. Собственно, чем и заняты. С каждым движением вы начинаете понимать, что, во-первых, координация бедер полностью, поясницы, малый таз, мочеполовая диафрагма, все ягодичные, вся спина. Это очень большой объем мускулатуры, их координация начинает быть лучше. То есть вы уже не топором деланные, уже как-то она уже как-то вроде поплавнее, попластичнее. Но после этого можете руки убрать. В принципе, не в руках счастья, а в движении. Делайте так раз от разом. За счет наладки координации всех мышц таз выставляется в оптимальное положение. То есть вам не надо думать, как именно он должен быть поставлен. Блокировки сняли, позвонки крестец, все кости на место. Мышцам естественную регулировку, все остальное прошито у вас там, в генах, в подсознании, в подкорке, ну называйте как удобнее. Если прям прорабатывать таз, то по 3-5 минут, два раза в день. Вот. Если прям глубоко прорабатывать, вы не хотите, а вы по минуте два раза в день. На физиологическом плане это работает как? У вас есть прямые мышцы живота и разгибатели спины. В спинном мозге они включены так, что когда включается одна, должна пропорционально как бы выключаться другая, то есть расслабляться. Одна сжата, другая расслаблена. И вот так вот пульсирующие они работают. Это нам надо, что так они работали. А у тебя какого-то проблемы со спиной, с позиции крестца? Вся эта настройка уже давно брошена, они уже все вот так вот зажаты. Или еще хуже. Зажата поясница со всей дури, а живот просто вот такой вот расслабленный. Начинаем включать живот, пропорционально усиливается поясница. Позвоночник испытывает такой спазм, что вообще. Но Мы качаемся для того, чтобы попеременное включение активировало нормальную схему работы мышц. То есть, когда одна работает, вторая расслабляется. Мы с этого хотим получить усиление тонуса живота, при пропорциональном расслаблении поясницы. И уже таз будет выравниваться следующим действием. Но для вас это просто раскачка, то есть вот вы раскачиваете.